Деликатное декоративное покрытие Кадора с легким перламутровым отблеском. В стандартном нанесении передает эффект муарового шелка, но данный декоративный аспект выполнен по мотивам натурального камня и для его исполнения используется база Ордезия графитового цвета. В коллекции цветов ардезия 15 природных оттенков сланца от светло-графитового до темно-фиолетового.